Друзья, приветствую вас на канале Сквозь Стерней к звездам, меня зовут Ярослав И произошла такая ситуация, что сегодня я выпустил ролик о криптовалюте призм И вот опять появился Сергей Иванов И Сергей Иванов опять хочет доказать мне, что криптовалюта призм вовсе не является криптовалютой Правда доказательств у него немного, я думаю под этим роликом он более конкретно распишет Почему призм не является криптовалютой, по его мнению Потому что из всех доказательств, которые он мне тут написывает, я вижу только две причины, почему, по его мнению, призм не является криптовалютой, а какая-то афера, ну прям 21 века. Первая причина – это конечная эмиссия. Конечная эмиссия – 6 миллиардов монет у призм, и он приводит в пример биткоина, говорит, там всего лишь 21 миллион монет, а у призм вот такая вот большая раздутая эмиссия, поэтому призм... Это не криптовалюта. Ну, тут что я хочу сказать. Пускай Сергей Иванов посмотрит на эмиссию XRP, и давайте посмотрим, что он скажет по этому поводу. Ну и вторая причина. Плавно перетекает из первой, он говорит, да не, это не криптовалюта, потому что вначале ее продавали по доллару, а теперь цена упала больше, чем в 99 раз. Вы представляете, как такое может быть у нормальной криптовалюты? Только Сергей Иванов почему-то выдает себя якобы за эксперта, но на самом деле экспертностью от него даже не пахнет. Человек, который понимает в криптовалютах, который должен понимать, что влияет на цену, это спрос и предложение, выкатывает предъявы программе блокчейну который работает безотказно. Блокчейн полностью все свои функции выполняет, то есть по праву криптовалюта призм является криптовалютой, потому что она обладает теми свойствами, которые присутствуют в криптовалютах. Криптовалюта не обладает свойством какой-то эмиссии определенной. Да? У криптовалюты не может быть такого, что вот в таких-то, таких-то значениях это криптовалюта. Если это... А значение будет как-то нарушено, там эмиссия будет меньше или будет больше, то все, это не может считаться криптовалютой, но Иванов почему-то думает, что это так. И в криптовалюте не заложено вообще такого понимания, как цена. Ну, конечно, на биржах мы видим цену на ту или иную монету, но... Не может быть такого, что, например, завтра биткоин будет стоить 1 цент, и люди скажут, да не, это не криптовалюта. А потом, когда будет обратно 10-20 тысяч долларов стоить, скажут, ну да, теперь это криптовалюта. Так почему мы к призм применяем эти понятия? И почему криптовалюта должна отвечать за поведение пользователей? Вот, вот это бы мне было интересно, если бы Сергей Иванов написал в комментариях. Я бы тут разобрал его комментарии, но я на них уже отвечал, вы можете под прошлым видеороликом ответить. Но мне бы было интересно, чтобы Сергей Иванов просто выкатил список, почему криптовалюта призм не является криптовалютой. Потому что на данный момент он этого не доказал. То есть все его аргументы это там эмиссия какая-то не такая, цена на эту монету какая-то не такая. Но какое это отношение? вообще имеет к криптовалюте и к ее характеристикам. Цена на криптовалюту призм такая низкая не потому, что это криптовалюта плохая, а потому что люди, которые в ней находятся, они ну, какие-то неосознанные действия совершают. Потому что я вот за некоторыми людьми наблюдаю и не могу понять, а что у них вообще в голове происходит. Как можно купить монету там за 50 центов, а потом ныть в чатах, что цена упала. И продавать за 10 центов. А зачем ты это делаешь? Зачем ты ее продаешь в 5 раз дешевле, чем ты ее покупал? Или ты, когда покупал монету, поверил в чьи-то сказки, что через 3 дня она там вырастет, или через месяц, и ты дороже продашь? Ты пошел, взял кредит, подумал, что ты его купишь очень быстро, а потом погасишь и у тебя бабки на руках будут. Вот почему. Вот почему падает стоимость криптовалюты Призм. Потому что люди приходят не то, что жадные, все мы, наверное, жадные. Люди приходят необученные. Люди приходят поторговать, потрейдить. Но в криптовалюте призм пока что это не особо получается. Ну, не у всех, давайте скажем так. А вот лично я воспринимаю криптовалюту призм как инвестицию. Как долгосрочную, многогодовую инвестицию. И я не буду сюда вкладывать деньги, которые мне понадобятся в течение ближайших пару лет. И тем более я не буду продавать эту монету дешевле, чем я ее купил. Ну, потому что я не осел. Я инвестор. Хоть это может сейчас и смешно будет выглядеть, и с рекламой МММ, да? В роли Лени Голубкова я сейчас буду. Но на самом-то деле, рынок так и работает. И если уж мы сравниваем все криптовалюты с биткоином, то давайте вспомним людей, которые купили там по 18 тысяч долларов 4 года назад биткоин. И что? Нашли 100% люди, которые пошли и продали по 3000 биткоин. Потому что они не верили, не умели, не понимали, как эта система вообще работает. А те люди, которые дождались, у которых была возможность... Монеты, которые они купили за 18 тысяч долларов, у которых одни причиндалы были стальные, вытерпеть, переждать. А даже пускай они до текущего момента, до да, 55 тысяч, они сохранили биткоин. Но у них был шанс зафиксировать и прибыль, и 2 икса, и 3 икса был шанс зафиксировать. Что же мешает этим людям делать то же самое с призм? Вот у меня есть уверенность, что... Такие моменты будут. Абсолютно каждый участник, где бы он ни покупал, там даже если мы посмотрим на графики, там был какой-то искусственный, наверное, памп по 2 доллара, монета призм стоила. Я даже уверен, что если нашелся такой человек, который до сих пор хранит эти монеты, у него будет возможность продать эти монеты дороже. И мы тут даже не берем а, в расчет парамайнинг. Парамайнинг, который за все это время ты все равно участвуешь в эмиссии монет, в эмиссии новых монет. И даже если бы ты весь этот период продавал весь свой парамайнинг, то ты уже хоть как-нибудь окупился. Да, сейчас цена низкая, поэтому если ты будешь продавать парамайнинг, он будет не таким большим, не такую прибыль он будет приносить. Но все равно он будет хоть что-то, ну хоть копейку в месяц, но он будет приносить. Если ты купишь другую криптовалюту, которая просто будет падать в цене, то ты просто сможешь их продать в минус или сидеть ждать. В криптовалюте призм ты можешь оставить свой начальный депозит, а монет у тебя будет еще больше. Почему-то об этом Сергей Иванов, ну, почему-то умалчивает. И почему-то Сергей Иванов не разбирает криптовалюту призм а, как криптовалюту. Он разбирает почему-то поведение рынка. К чему это? Зачем? Давайте посмотрим на блокчейн призм, на скорость транзакций, на справедливую эмиссию, на легкое развертывание ноды. Давайте на все это посмотрим. Почему мы на это не смотрим, а на поведение людей, которые неопытные, которые в принципе и рулили рынком в призм. Вы посмотрите, вбейте в интернете отзывы там о призм, которые были два года назад сняты. Да там пенсионеров очень много. И вы действительно хотите сказать, а, и, точнее сравнить этих людей с трейдерами? Ну, просто да, случились такие моменты, что кто-то попытался, может, манипулировать курсом. Еще чего. А неправильное мышление было у этих людей, которые приобретали криптовалюту призм. И рынок с ними жестоко обошелся. Поэтому мы сейчас видим это на графике. И я еще раз напоминаю. Да, конечно, плохо, что цена на данный момент такая. Но это ни в коем случае не уменьшает никак достойность в целом концепцию криптовалюты призм. Сергей Иванов, покажи мне еще хоть одну монету, где ты можешь участвовать в эмиссии, купив всего лишь одну монету. Купив всего лишь одну монету. Или ты опять скажешь, что парамайнинг – это какая-то выдуманная фигня, но потом у нас начинают появляться на Proof of Stake монеты, где ты можешь застейкать свои монеты, ты можешь их делегировать куда-то, а это уже почему-то не фигня, да? Просто у Призм это запатентованная система, и поэтому, я не знаю, кто-то не берет просто это слово. Хотя мы сейчас видим много хайпов каких-то разных появляется, где они тоже берут слово про майнинг и используют на своей платформе. Но почему-то Сергей Иванов не говорит, что стейкинг это фигня. Стейкинг это вообще какое-то придуманное слово. И делегирование это придуманное слово. А майнинг раньше это, наверное, тоже было придуманное слово. Пока биткоин не стал признанным, да? Пока а, какое-то количество людей, уже внушительное, не стали заниматься этой криптовалютой. Да когда-то все было фигня. Когда-то и про круглую землю шли разговоры. Да что это фигня, давайте эту бабу сожгем, которая сказала нам, что земля круглая. Она еще белиной объелась-то. Поэтому Сергей Иванов, жду, вот уделил твоей персоне время, внимание. А жду от тебя четкого комментария, не знаю. Можешь ко мне в телеграм скинуть, я смотрю, у тебя вот какой-то домовенок Кузя мне порой пишет, он там и матерится, его комментарии остаются. Ты пишешь, там ко мне уведомление приходит, я могу часть, определенное количество символов увидеть, комментарии, читаю, открываю, комментарии больше недоступны не знаю, я их не удаляю, там я даже смотрю мата никакого, ну, вроде вот в начале, в той части, которую я вижу, не было Не знаю, почему YouTube это удаляет Возможно, они тебя там за спамера какого-то считают Потому что, ну, я видел большую активность от твоего аккаунта под всеми роликами криптовалюты PRISM Возможно, YouTube думает, что ты бот какой-то Поэтому ты вот так вот жестоко его алгоритмами режешься а, возможно ты на самом деле бот потому что я не могу понять вообще твою мотивацию во первых тут тебя даже никогда не было криптовалюты призм а ты всем пытаешься доказать что ну а почему почему почему вы эту криптовалюту считаете за криптовалюту это не криптовалюта это какой-то проект вот сергей иванов пожалуйста развернуто давай мы с тобой эту тему разберем я выскажу свою реакцию, свое мнение на твой комментарий. И потом, если вдруг я буду неправ. Если вдруг ты мне докажешь, что майоров имеет вообще доступ ко всем приватным кошель... ключам. То есть может взять у любого пользователя и забрать монеты. Если ты докажешь, что эмиссия а, вот печатается там где-то в обход и на биржу заливается. То есть, с технической стороны, если ты докажешь, что призм каким-то образом является регулируемой криптовалютой, то есть, какие-то руки всем управляют, и докажешь, там еще какие-нибудь дыры найдешь, то я тебе спасибо скажу, я запишу об этом видеоролик. Может быть, многим зрителям моего канала открою глаза на эту ситуацию и сам продам все свои монеты призм. Потому что, ну... Если это афера какая-то, то я не готов тут участвовать. Я-то ж думаю, что это настоящая, справедливая криптовалюта, в которой есть технология. Поэтому я ее держу. Давай попробуешь доказать обратное.